Здарова бандиты, бандитки, а также их родители. С вами снова я Бобруха рад вас приветствовать на своем канале. Сегодня я хотел бы с вами разобрать пару моментов из Warzone Mobile. Кто что ждет, напишите в комментариях, что вы ждете от данной игры. Понравится ли вам геймплей, который вы увидите на своих экранах. В общем, пишите в комментариях, прожимайте лайки, подписывайтесь, если вы здесь недавно. Погнали смотреть, что нас ожидает Warzone Mobile. ящик с броней ошалеть это же как в вар вы заметили как он подбирает предметы с пола так же как и в вар то что плохо в call of duty мобайл когда ты ставишь себе броню ты не можешь подбирать другие предметы во время хило броней я данное видео не смотрел вы смотрю вместе с вами поэтому прожимайте лайки оставляйте комментарии. погнали дальше смотреть Приземление на парашюте. Прям как в Warzone. Вот это кайф. Я уже хочу эту игру. Я уже хочу в нее играть. И скорее всего, если все будет хорошо в данной игре, скорее всего, Call of Duty Mobile уйдет на второй план. Добивание прикладом. Уф. Видели бы мое сейчас лицо. Просто шикарно. Класс. Кластерный удар. Ху -ху. Блин, ну все, я, я чем дальше смотрю, я тем быстрее хочу, чтобы данная игрушка вышла, уже релизнулась и поиграть в нее. Класс, супер. Вы обратили внимание, рядом с прицелом находились еще две кнопки. Одна для ускорения персонажа, вторая для добивания, когда подходишь к нокнутому персонажу. А шали Ну это кайф! Это прям это другой геймплей, это другой уровень. Игра просто на данный момент даже уже захватывает. Я очень хочу в нее поиграть. Напиши в комментариях, хочешь ли ты уже поиграть в данную игру. Новые пушки, новые ладауты, новая механика. Что может быть лучше? Я думаю, она захватит многие сердца, так как мое уже захватывает. Кто не в курсе, как я попал в Call of Duty Mobile, я на просторах ютуба увидел ролик по Call of Duty Warzone. Но так как у меня не было мощного ПК, я хотел найти что-то подобное, играя на телефоне. Вот так я и попал в Call of Duty Mobile. Но думаю, если Warzone мобильная выйдет именно вот такой, как на видео, и все будет нормальная и рега будет шикарная и ничего фризить не будет, то я думаю, я перейду именно сюда. Спасибо за внимание, спасибо за просмотр. Если кто-то хочет посмотреть ролик дальше, ролик очень длинный, познавательный, вы можете перейти по ссылочке в описании. Я оставлю ссылку на данный ролик и посмотреть его полностью. Не забудь подписаться, прожать лайк. А с вами был Бобруха. До скорых встреч. Пока-пока.